Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым Годом! Будьте счастливыми в 2023 году, что бы ни случилось! Желаю вам того, благодаря чему мы, смотря ни на что...